Доль деревни от на Слово это код и звуковой образ явления. Каждому явлению человек дает имя для того, чтобы передать опыт в оперировании образами явлений другому человеку в виде набора имен этих явлений. Так как сам набор явлений или соответствующий ему набор мысленных образов явлений непосредственно передать не может, есть явления, представляющее из себя набор других явлений. Соответственно и имя такого явления должно определяться через имена составляющих явлений. Есть слова неопределимые как термины через другие слова а являются лишь именами явлений, а есть слова, которые именуют комбинации определенных явлений, они определимы через комбинации имен этих же явлений. Например, такие слова как «мама», «камень», «стул» и другие бессмысленно определять через другие слова, так как эти слова очевидны в своем смысле, а такие слова как «дифракция», «компьютер», «государство» не являются очевидными и определяются через группу других слов русский язык наиболее адекватно описывает явления, так как русские слова очень четко соответствуют явлениям без накладок на другие явления. Составные слова соответствуют явлениям, составленным из явлений соответствующих частям составного слова. Хоть это и кажется очевидным, и как бы общеизвестным, но тем не менее эти правила нарушаются сегодня в нашем языке, а в иностранных языках эти правила вообще редко работают. Во многих иностранных языках Расчленение сложных слов имеет смысл только в сопоставлении частей со словами на других языках, в большинстве случаев в сопоставлении с русскими, латинскими и греческими словами, из которых были ранее образованными. Но в данном языке эти слова усваиваются как неделимые. Внедрение иностранных слов взамен наших вредит адекватному пониманию процессов и предметов стоящих за ними. Смысл многих слов становится особо понятным, если их рассматривать во взаимосвязи друг с другом. Так, многие попытки определить такие слова как разум, ум, мышление и мысль не увенчались успехом, так как определения даются каждому слову в отдельности. Во взаимосвязи же эти слова значат следующее – мысль – это набор связанных образов. Мышление имеет корень мысль и означает процесс обработки мыслей. Ум или интеллект – это способность к мышлению. Разум – это то, что управляет процессом мышления. Эти слова относятся к процессу, и их аналоги, относящиеся к итогу процесса – знание, завершенность мысли, познание, завершенность мышления, сознание, среда разума. Для нас сознание и разум могут рассматриваться как наблюдатель – нечто, что сидит внутри нас, и к чему мы относим свое «я». Есть у разума и другая среда – подсознание. Каждое слово состоит из букв а каждой букве соответствует звук или изменение звука рядом стоящей буквы. Человеческим голосом трудно издать звук, который не заключается в какой-либо букве. Попробуйте. Но это не означает, что лишь этими буквами, как фонемами, преобразуются все возможности звукового звуковоспроизведения нашего голоса. Это сейчас у нас 33 буквы, а в кириллице их было 43, а до урезания нашего древнего языка Кириллом и Мефодием в нем было 64 буквы и 83 над- и подстрочных вспомогательных символов. Ныне 33 звуками ограничен наш язык. Звуки букв составляют колебательные ансамбли и особо сочетаются в словах, а слова в предложениях, составляя своего рода музыку речи. Как уже не раз отмечалось, слова это лишь имена явлений, а явления бессмысленно рассматривать вне зависимости друг от друга, и смысл составления информации стоит в том, чтобы составить соотношения. Вроде как объемлющее явление заключается в вот таком сочетании вот этих явлений, и так далее. Но тогда и слова, и ритмика слов, и музыка предложений должны нести с собой такие же законченные по смыслу и целостную структуру цепочек имен явлений на своем уровне. Сама по себе музыка для человека не несет информации, она настраивает восприятие человека, возбуждает в нем некоторые воспоминания, эмоции, но как ритмика речи Звуки от букв и их сочетания в словах имеют огромную роль для восприятия информации несомой в словах. Такой язык показывает ошибки не только в значении слов и их сочетаний, но и в нарушении гармоничности ритма. При нарушении ритмики человек усваивает информацию при неправильной настройке его мозга ритмом. Своей связанностью с явлениями по смыслу слова являются орудием разума. Но своей музыкальностью в звучании слова дают возможность еще и почувствовать внутрь себя явление, несомое в смысле слова. Так слова передают информацию через свое значение и чувствование через ритмику. Человек усваивает из природы некоторую информацию, то есть выстраивает отношение наблюдаемых явлений в виде мысленных образов. Образы кодируют словами и передает через слова все это другому. Тот делает обратное преобразование и представляет те явления, что наблюдал первый. Но то ли он в итоге представил, это зависит от соответствия в понимании слов первого со вторым, а также от разницы в их мировоззрениях в отношении к данным явлениям.